Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители. Ну, да, в связи с, как вы знаете, с нашими обстоятельствами не хотелось долго подходить. Но так или иначе, в общем, я хочу сказать, что все-таки я приступила к созданию Яндекс Зен, и я вам ссылочку пришлю. Мария Великотная, если вдруг вы войдете в какой-то другой дзен, посмотрите, может быть, вы меня там найдете. Я бы, ну, опять же, Мария Великодная. И также я войду, постараюсь войти в группу, но еще пока вообще не входила. Ну, во всяком случае, я этим занимаюсь. И увидите мне необычную форму, потому что сегодня у нас будет день воспоминаний и день... Путешествие. Ну, воспоминания в путешествии. Я вам желаю всего самого хорошего. Самое главное, все-таки, уж не знаю, что теперь желать, чтобы мы были живы, чтобы были здоровы, чтобы у нас все было, все было чудесно. Несмотря ни на что. Потому что, да, времена сложность, но я думаю, что мы и это переживем. Ну и потом нам всегда помогал Бог. Будем молиться, надеяться. А я вас люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Не хочу вас потерять. Без вас, я поняла, мне очень плохо.